Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. У нас была большая серия видео по поводу того, как выработать стратегию на 2023 год, и сегодня хотелось бы поговорить на тему про мышление, про мышление, как развивать мышление, и тема звучит, как обеспечить детям высокие шансы стать успешными в жизни для меня эта тема достаточно важна объясню почему то есть в настоящий момент я обучаюсь в бизнес-школе сколково да там связан вопрос построения бизнеса и есть такая интересная стратегия связанная с тем что нужно ответить на вопрос зачем как и что потому что в большинстве своем более 90 95 процентов людей они живут по философии что как и практически не отвечает зачем. То есть, если вы посмотрите лично на себя, вам интересен вопрос, что делать. А я это вижу просто элементарно по количеству просмотров, которым я вижу на YouTube. Количество просмотров видео, где ответ происходит на вопрос, что? что делать с долларом, что делать с золотом, что делать с недвижимостью, что делать с акциями, что делать с облигациями, что делать с жизнью. Да, то есть мы постоянно находимся в информационном поле, что, что, что, что, что, что сделать. Кто-то копает глубже да, в попытке выяснить, как. Вот как, это уже немножко сложнее раз, и два, как правило, за это требуется заплатить. Можно самому приобретать опыт, да, но тем не менее, я вам, соответственно, стараюсь подсказать на канале, что происходит, что является первопричиной. Отдельно проводим большие мероприятия, говорим, как это делать, но редко, когда говорим, зачем. Давайте вот в сегодняшнем видео хотелось бы поговорить на тему, зачем лично мне это, и зачем вам это стоит делать. То есть, где мое зачем? Потому что за моим зачем, наверное, это может у вас где-то тоже внутри отозваться, внутри екнуть, и вы скажете, слушай, Максим, мне нравится твое зачем? Я хочу делать то же самое. Сейчас э, будет впервые история, которую мы никогда не делали на канале. Мы вставим в видео, со ссылкой на первый источник и в свое время это видео меня очень сильно потрясло то есть сейчас пожалуйста посмотрите видео там буквально три с половиной минуты и потом я постараюсь ответить на вопрос что делаю я и зачем The I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take two steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take two steps forward if both of your parents are still married. Take two steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take two steps forward if you had access to a private education. Take two steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take two steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take two steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take two steps forward if it wasn't because of your athletic ability. You don't have to pay for college. Take two steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made Has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this hundred dollars. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this hundred dollars, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race, and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go. Ну что ж, ребята, вы посмотрели данное видео, не знаю, какую эмоцию она у вас вызвала, я поделюсь своими эмоциями. То есть, когда я впервые увидел это видео и представил себя, что я нахожусь вот на этой линии, то есть на вот этой вот линии стартовой, да, когда еще не прозвучали определенные утверждения. И опять же, это было не сейчас, это было, когда, я не знаю, закончил Суворовское училище или институт. Ну, то есть, мы же в жизнь приходим, когда-когда получаем какое-то образование. То есть, некий Рубикон пройден, образование получено, и нужно идти в жизнь, да. Я ментально представил, вот где я, сколько шагов я сделал вперед. На самом деле, я сделал два шага два шага в ответе на вопрос, что я никогда не думал о том, откуда берется еда в холодильнике. То есть, когда я входил в свою взрослую жизнь, у меня мама с папой в разводе, у меня, соответственно, там, отец жил отдельно от мамы, да, то есть, у меня не было возможности, там, не частных репетиторов нанять, не заплатить за какой-то вуз, хотя, в принципе, за вуз заплатили, но я не мог заплатить за какой-то престижный вуз, моя семья не могла заплатить. Я не то что жалуюсь, да, я просто, во-первых, хочу сказать, я такой же, как вы, кто смотрит данное видео. Второе, что для меня было важным и ценным, я подумал, а сейчас у меня есть четверо детей. Вот если они будут смотреть данное видео, сколько шагов они делают вперед. И меня действительно вдохновляет, что в настоящий момент они могут сделать на каждое утверждение шаг вперед. Хорошо это плохо, я не знаю, да? но вопрос, какие шансы у них есть при прочих равных условиях, когда они будут стартовать в своей жизни. Я думаю, что моя задача, наверное, как родителя, не дать им денег. Не обеспечить им капитал, а обеспечить им некое преимущество. В первую очередь, в плане взаимодействия с человеческим интеллектуальным капиталом. Причем, если вы еще раз вернетесь к просмотру данного видео, вы посмотрите, что э, шаги выстроены по уровню философии богатства семьи, про которую я говорил. Первым базовым уровнем, самым сложным, самым трудным достигаемым, являются родители. То есть, вместе они или не вместе. Жил отец, знали отца или не знал ли отца. Я знал отца, на самом деле, и какое-то время прожили, поэтому, наверное, там не 2, а четыре шага сделал. Но, тем не менее, что это такое? Почему люди вместе не живут? Почему в итоге расходятся? Потому что нарушена коммуникация. Потому что в современном обществе 90%, ну это опять голословное утверждение, исследования нет, но если вы посмотрите, все конфликты, которые происходят, когда происходит разрыв коммуникации, когда человек уходит самостоятельно с работы, когда разрываются отношения с супругами, с детьми, с родителями вы разрываете отношения, всегда нарушена коммуникация, каждый говорит на своем канале, у каждого свои собственные психологические потребности, не зная этого, не удовлетворяя психологические потребности, не понимая про человека мы коммуницируем неэффективно разрываем коммуникацию и для того чтобы двигаться дальше после разрыва коммуникации нам нужно восстановиться устроиться какую-то другую компанию там пытаться наладить коммуникацию и опять не факт что мы ее выстроим мы опять ее разрываем и переходим куда-то в другую и сколько у нас таких разрывов по жизни происходит то есть вместо того чтобы строить какой-то дом который хорошо спроектирован в котором проведены все расчеты, в котором указаны все артикулы, какие должны быть куплены. Мы, по сути, похожи на людей, которые делаем дом, разрушаем его, говорим, не, это не то, будем другой дом строить. И сколько таких разрушений происходит по жизни? А это время, это деньги, это нервы, это, в конечном счете, размер капитала, который мы обладаем. И первый базовый уровень – это коммуникация. И поэтому важно развивать коммуникацию. Я призываю еще раз посмотреть все ролики, связанные с коммуникацией, которые мы размещаем на данном канале. Это очень ценно. Что для меня немножко неприятно, некомфортно, да, я признаюсь честно, что они собирают гораздо меньше просмотров, чем, допустим, что делать с долларом или что будет с недвижимостью. Я не говорю, что это хорошо или плохо, я говорю, что оттуда вытекает вот это вот зачем. Мое зачем – это дать преимущество, старт своим детям в жизни, и понимать самому, как развивается, да, то есть, что является ценным, что является важным в моей жизни, над чем я должен работать, над отношениями, над эффективной коммуникацией. Следующий уровень – да, это интеллектуальный капитал. То есть, вы посмотрите, сначала идут разговор про родителей, а потом что? Позволить ли могли себе частный колледж, позволить ли могли себе репетиторов, получали образование, и не потому, что вы не являлись членом спортивной команды, то есть, это никак не связано с интеллектуальным капиталом, это связано со спортом и престижем самого вуза. И только Потом уже идет речь про зарядку телефона, про то, откуда берется еда. И для меня на самом деле это важно, да, и те усилия, которые я прилагаю, чтобы мои собственные дети имели более высокие шансы устроиться в этой жизни и быть успешными, чтобы они на этой стартовой линии были как можно ближе к финишу, привело к рождению проекта «Миллион за восемь». Более подробно вы можете узнать на вебинаре бесплатном в ссылочке под данным видео и подумайте над своим вопросом «Зачем?». Зачем вы ходите на работу? Зачем вы просыпаетесь в 8 утра? Зачем вы проводите 2 часа своего времени в дороге каждый день? Где ваш ответ на вопрос «Зачем?»? Я буду очень благодарен, если мое «Зачем» согласуется с вашим "Зачем". Готов работать над этим, взять на себя часть ответственности, чтобы ваши собственные дети в этой гонке по жизни находились как можно ближе к финишу. Вот такое небольшое короткое видео, но надеюсь, оно для кого-то действительно перевернет жизнь, отношение к жизни и позволит задуматься хотя бы над этим вопросом, зачем вы делаете те или иные вещи. На этом у меня все, на связи был Максим Петров, удачи вам, пока-пока.